План занятия очень простой. Вы берете небольшой фрагмент, 4-8 тактов, небольшое предложение, повторяя его в разных темпах, пока не почувствуете комфортно в каждом темпе. От медленного к быстрому. Затем выполните тот же принцип занятий с остальными предложениями. Затем с каждыми двумя предложениями, с четырьмя, с восьмой и так далее. Пока не соберетесь произведение целиком. Просто. Но мы не роботы, а живые люди. Мы все имеем наши страхи, сомнения, привычки, внутренние диалоги. И все это влияет на вот этот простой план занятия, делая его почти невозможным. Поэтому а, в этом видео я поделюсь советами, которые помогут вам исполнить а, этот план занятий до конца и закончить пьесу за пару дней. А, будьте терпеливы. Напоминайте себе, что, скажем, из 10 раз повторов вы будете играть предложение 9 раз, чувствуя разочарование, сомнение, неудобство в игре. Девять раз вы будете чувствовать, что пальцы совсем не шевелятся. Девять раз вы не сможете ничего контролировать. Все будет распадаться. Девять раз вы будете уверены, что вы никогда не выучите эту пьесу. Девять раз вы будете чувствовать, что с вами что-то не так. И потом на десятый раз вдруг вы станете намного удобнее легче играть, все немного сядет в голове и в мышечных ощущениях. Поэтому всегда напоминайте себе, что в таких занятиях всегда присутствует нисходящая волна, где все становится хуже. Но потом в конце концов все становится лучше. Поэтому не останавливайтесь на нисходящем ä, периоде. Это как если бы вы читали книгу и затем становились в середине, где герой переживает трудности. И если вы остановитесь там, вы никогда не узнаете, что в конце концов герой был в порядке. И, к сожалению, мы не можем перепрыгнуть страницы нашей книги занятий. Мы просто должны знать и помнить, что... Это жизнь, что так и должно быть, что это процесс, что вы должны пройти через трудности, быть терпеливыми и сохранить веру. Что же со мной не так? Опять делаю что-то неправильно, я никогда не сыграю, это так, как надо. Прекрасно, теперь это становится еще хуже. Но почему же так некомфортно играть? Почему эти пальцы не шевелятся? Что опять не так? Ну хорошо, может быть и правда девять раз из десяти я должна чувствовать некомфортно. А, хорошо, предположим, хотя это все немного печально. Ну что же, это такой процесс работы, и это, возможно, совсем нормально. Я повторю столько раз, сколько потребуется, с холодной головой, и посмотрю, что получится. Я это сделаю. Так, что-то накрывается. О, боже, надеюсь, это не случайно. А что я сделала иначе? О, как бы я хотела повторить это. О, я, может, я не смогу повторить так же хорошо. Я уже знаю, я не смогу. Все пропадет опять. Ну хорошо, я попробую. О, получилось? Так легко? Я смогла это сделать. И поверьте, после нескольких побед вам не придется переживать очередной диалог в вашей голове, потому что положительный опыт повлияет на вашу уверенность. И в следующий раз вы просто будете повторять фрагмент столько раз, сколько потребуется для хорошего результата, независимо от ничего. Второй совет а – не теряйте фокус.